Папорнико-видные или папордники произошли от потомков псилофитов и представляют собой одну из наиболее древних групп высших растений. В каменноугольный период эти растения, наряду с хвощами и плаунами, занимали господствующее положение в растительном мире земли, образуя обширные леса. Процветает эта группа и сейчас. В настоящее время папордники представлены большим числом видов, Распространены они очень широко и встречаются от лесов севера средней полосы до тропиков, населяя самое разное место обитания, начиная с пустынь и кончая болотами. Размеры их колеблются от нескольких миллиметров до 25 метров у тропических древовидных форм. Широко известные древовидные формы, особенно обильные в горах тропиков. Другая характерная жизненная форма в этом климатическом поясе- лиановидные папортники. очень много во влажном тропическом лесу и разнообразных эпифитных папортников, то есть поселяющихся на других растениях. Существует также несколько видов плавающих многолетних папортников, обитающих в водоемах. Папортники стран умеренного климата в большинстве многолетние наземные травянистые растения.